Глава 17. Конспект науки стать богатым. Существует мыслящая материя, из которой создано все, и которая в своем исходном состоянии проникает, пронизывает и заполняет все пространство во Вселенной. Мысль в этой субстанции создает то, что изображено мыслью. Человек может формировать предметы в своих мыслях, и запечатлевая свою мысль в бесформенной материи, может вызывать создание того, о чем он думал. Чтобы сделать это, человек должен перейти от конкурирующего к созидательному разуму, иначе он не сможет прийти в гармонию с разумом бесформенной материи, который по своей сути всегда созидательный и никогда конкурентный. Человек может прийти к полной гармонии с бесформенной материей, поддерживая живую и искреннюю благодарность за благо, которое она дарует ему. Благодарность объединяет ум человека с разумом материи таким образом, что бесформенное воспринимает его мысли. Человек может оставаться на созидательном плане, только объединяясь с разумом бесформенного посредством глубокого и неизменного чувства благодарности. Человек должен сформировать ясный и определенный ментальный образ того, что он желает иметь, или делать, или каким он хочет стать. И он должен удерживать этот образ в своих мыслях, будучи глубоко благодарным высшему разуму за то, что все, что он желает, даровано ему. Человек, желающий стать богатым, должен проводить свои часы досуга, созерцая видение и искренним благодарением что реальность дарует ему. Нельзя преувеличить важность частого созерцания ментального образа, объединенного с непоколебимой верой и благоговейной благодарностью, этот процесс, с помощью которого впечатление передается бесформенному и приводится в действие созидательной энергии. Созидательная энергия действует через установленные каналы естественного роста и индустриального и социального порядка. Все это, включенное в его ментальный образ, несомненно будет принесено человеку, который следует инструкциям, данным выше, и чья вера не колеблется. То, что он хочет, придет к нему путями установленной торговли и коммерции. Чтобы получить то, что принадлежит ему, когда оно готово прийти к нему, человек должен действовать в рамках пути, который заставляет его больше, чем просто занимать свое нынешнее место. Он должен хранить в уме цель стать богатым в процессе реализации своего ментального образа. И он должен каждый день делать все, что может быть сделано в этот день, заботясь о том, чтобы каждое действие было успешным. Он должен давать каждому человеку полезную ценность, превышающую денежную ценность, которую получает от него, чтобы таким образом каждое дело способствовало большей жизни. И он должен придерживаться мысли, что впечатление роста будет передаваться всем, с кем он контактирует. Те, кто практикует вышеупомянутые инструкции, несомненно, станут богатыми, и богатство, которое они получат, будут прямо пропорциональной определенности их видения, устойчивости их цели, постоянства их веры и глубины их благодарности».